И давно прочитал, что китайцы о нас, о России говорят так. Россия — это страна длительных затягиваний и неожиданных перемен. Может быть, опять скоро удивим мир своими неожиданными переменами. А, Но ну вот, насчитавшись много в интернете о Китае, есть знакомый профессор из нашего университета, который довольно давно уже там работает в Китае. Я его попросил подтвердить или опровергнуть три таких тезиса, которые я читал, что вот вестернизация китайской молодежи, в смысле музыки, одежды, каких-то увлечений, гораздо выше, чем у нас. Он подтверждает. Там даже, скажем, книгу китайского автора, чтобы она хорошо распродавалась, печатают под псевдонимом, как перевод с английского языка. Вторая особенность – китайские студенты, вообще китайцы, очень активно издают и читают научно-техническую фантастику. Тут надо сделать ну, разницу объявить. да? Вот, ну, старая научно-техническая фантастика нашего детства, нашей юности, она трактовала будущее как будущее. А сейчас весь мир увлекся в фэнтези. Будущее как прошлое. То есть людей как бы, готовит к тому, что будущее человечество будет вот так и управляться, как в школе Хогвартс. Какие-то тайные ордена, магистры и основная масса быдла, которая просто им подчиняется. Это, вообще говорят, опасно. А вот китайцы издают и читают научно-техническую фантастику. И еще одна интересная вещь. Там, в книжном магазине малоимущие студенты берут книги научно-технические, читают их внимательно, чуть ли не конспектируют. И хозяин магазина не возражает. Все-таки люди полезным делом занимаются. У нас такого пока не увидишь». Так что, наверное, скоро удивим своими переменами. Вот В последнее время многие могли заметить, ну, особенно педагоги, преподаватели, что как-то исчезли нашего обихода вот такие понятия, как балонский процесс. Ну, лет еще 10 назад, даже меньше. Но об этом только и говорили. Мы переходили на балонский процесс. Кто-то даже ляпнул балонскую систему обучения. Она есть такая система, но ну, в Балонском университете. В Казанском своя, в Казанском техническом своя система обучения. Это был процесс. И ссылают всегда на Болонскую декларацию. На самом деле, не совсем так. В 1998 году было 903-е Болонского университета, почему этот процесс так называют, и там была издана издан документ «Всемирная хартия университетов». Собрались ректора ведущих европейских университетов, ну и подписали такой документ, что-то вроде того, что Европа объединяется, исчезают границы, и Россия как бы сближается с Европой. Давайте что-то договоримся о чем-чем общем, что ли, да? Ну, общие вкладыш к диплому. Вот вы англичане называете бакалавр, французы лицензиат, немцы обладали дипломом, а вы странные русские вообще это называете незаконченное высшее образование, 4 года. Давайте назовем это вот бакалавром, общий вкладыш диплома, дипломы, общие оценки. Вы в часах считаете, мы в кредитах, ну можно договориться, но не более того, что хотели те ректоры. А вот лет через 10 уже министры образования взялись всерьез и понеслось. Тогда еще в те годы лорд Неттинг, это вице-президент Кембриджского университета, выступая в Москве, сказал, зачем вы это делаете? Зачем рушить одно из лучших в мире систем образования, вашу российское? Болонский процесс – от не уравнивает всех по одну гребенку. Это просто свободное передвижение студентов, знаний, проподавателей научных каких-то массивов или конференций. Но не более того, у каждой страны должна быть своя изюминка. Если все будет одинаково, зачем вводить Болонский процесс? Но кто будет слушать у каких-то лордов? И вот ввели, и даже уже забыли, что это такое. Ну вот учишься на бакалавру 4 года, и все. Договорились уже, Договорились. вроде все идет нормально. Ну Но не совсем это так. Вы знаете, мне недавно один знакомый врач, ну человек уже в, таком, ну, в солидном возрасте, похвастался, что он первый раз прыгнул с парашютом. Но я это еще делал во втором классе, ну как бы интерес, какие впечатления. Он мне сказал, ты знаешь, я все-таки доктор, я знаю анатомию человека, да? но я впервые понял, откуда у человека течет адреналин. И вот адреналин сейчас очень такое, даже не все знают, что это такое, что это за гормон, да? но популярное слово, все жалуются, что вот, не хватает адреналина, или вот я вкусил где-то адреналина и так далее. Почему нам его хватало? Может, потому что мы КАМАЗ строили, страну создавали, парашютом прыгали. А сейчас что вот посмотреть, да? Я вот недавно на перекрестке остановился, студенты сзади подошли. выдим сдали какой-то экзамен и так что-то разговаривать между собой. Говорит, ну, препод, ну, он поставил оценку, ладно? Говорит, ну, все равно знает, что по специальности в нашей группе никто работать не будет. Это студенты-технари. Скорее всего, и не будут, действительно, пойдут в отделы продаж и будут обзванивать клиентскую базу целыми днями. То есть для мужчин вообще-то характерно что? Вот новые земли открывать, а не болтаться по курортам виде расслабленного туриста, строить города, а не обсуждать там процентные ставки, воевать, в конце концов, или защищать родину. А тут вот, когда вот таким бабским делом человек занимается целыми днями, и какие-то вопросы какие-то смешные, инфантильные при обсуждении, вот не хватает адреналина, и люди начинают заниматься экстремальными видами спорта, чаще совершенно безумные ломают себе шею. Адреналин не намного в другом мире, там, где действительно люди занимаются серьезными делами, и он этот мир есть. Вот возвращаясь к вопросу о хорошем тоне, правилах поведения, сейчас, знаете, как-то сошло на нет такое ну, правило, что ли, ну, цифра 8 там вокруг нее все крутилось. Ну, смотри, мобильные телефоны у всех, да, всегда можно позвонить из любой точки, в любое время. Так вот, вообще-то, говорить, звонить в любое время, если что-то экстренно не случилось, вообще-то нельзя. Всегда было принято так. Позвонить или даже может, зайти к человеку, если так очень что-то нужно, да, можно было не ранее 8 утра и не позже 20 часов вечера. То есть вечером, утром, ночью человек имеет право на какую-то некую частную жизнь. Конечно, телефон можно отключить, но в то же время даже близким друзьям людям не стоит звонить вот в этом промежутке. То есть с 8 вечера до 8 утра дайте человеку побыть в одиночестве, отключить телефон и не ждать ничего неожиданного звонков. И еще одна цифра восемь – это 8 рабочий день. Ну, если помните историю, не только у нас и на Западе запросто рабочий день. До тех великих революций длился и 12, и 16, бывало, 14 часов. И вот однажды какие-то интеллектуалы подсказали рабочему классу, что курс как 24 часа. Человек должен 8 часов работать, 8 часов спать и 8 часов тратить заработанное. То есть развлекаться, развиваться, расти над собой. Вот подсказали, в общем-то, в начале 20 века кое-где удалось добиться этого, ну, на Западе, может, профсоюзным движением. У нас в виде Октябрьской революции 8 часовой рабочий день вроде как устоялся. Но ну, дайте человеку 8 часов хотя бы поспать и еще 8 часов побыть в одиночестве, если этого хочет. Было в моей практике один такой, ну, достаточно забавный факт. В одном из престижных лицеев Казани, ну, это было 90-е регионы, лихие 90-е, как их называют, но тема наркотиков тогда звучала ну, более активно, чем сейчас. То ли сейчас какие-то другие вещества перешли, то ли ты уже электронный наркотик в виде интернета, игрушек и так далее. Сейчас как-то вроде не так, это вот, опасность выглядит. Вот, ну, тогда Это было серьезно, боролись, планы составляли, со школьниками работали. Вот я вот в этом лице я читал лекции, пришел на свою лекцию, завуч мне говорит, Сергей Владимирович, пожалуйста, минут 15, пожалуйста, значит, надо подождать. Мы с трудом вызвали начальника управления по борьбе с наркотиками из милиции МВД. Да. А, ну, там просто школьникам расскажет кое-что, поэтому, ну, говорю, хорошо, подожду, сел там в сторонке. Вот, ну, такой красивый мужчина в штатском. Он начал с того, что вот наркотики, ребят, бывают трех типов. Там, химические, синтетические и там, растительные. Ну, так, много рассказал, что интересного об этом. А это элитные лице, ребята по конкурсу поступают. И вот они потом стали задать вопросы, а как из эфедрина, эфедрон получить на кухне, а как эта реакция происходит. В общем, вызов очень огромный интерес к этой теме. Хотя дети никогда не прикасались и не будут прикасаться к наркотикам. Но вот, товарищ выполнил свою миссию и ушел. Ну, дальше моя лекция, как бы, должна продолжаться. А как продолжать, аудитория возбуждена. Они обсуждают вот эту тему наркотиков, надо как-то их успокоить. И вот говорю, ребят, знаете, что вот, я уже, конечно, человек уже взрослый, да, но вот мне так кажется, что будет мне 16-17 лет, в наше время наркотик это что такое было? Ну, как статуя свободы в Америке. Она там в Америке и к нам не приедет. А тут, значит, они у нас появились. Вот я, мне кажется, да, что вот просто для интереса я, я курнул какую-нибудь сигаретку, марихуаночку да, в дискотеке. Это, кстати, тоже может с вами случиться. Ну, просто попробовать. Да тут же попробовать. Да? А тут, может, облава какая же милицейская. Да? Вас раз, под белорученьки, и милицию. Ну, вас родители, отругает милиция, штрафуют родителей. Ну, вроде ничего страшного не случилось. Да? Но ну, видите, одна еще такая ерунда случится. Вас поставят на учет в наркодиспансере, как человек, употребляющий наркотические вещества. Ну и что? Ну, или так до 35 вы там будете стоять на учете права не получите, машинку не купите. Вот чем их надо пугать. Вот тут аудитория сразу притихла, это так серьезно, а вы как думали? Баловство, что ли? Вот этим надо пугать, а то, что вредно для здоровья и прочее, в юности, это мало кто на это реагирует. Вот так. Есть такая шутка на тему, что Лев Николаевич Толстой в свое время хотел написать роман «Война и мир» не в четырех томах, а в двенадцати. Но однажды во сне к нему явилась группа московских школьников 138 московской школы и очень убедительно попросила его это не делать. И он написал только четыре тома. Ну и то, учиться школьникам приходится долго, читая там диалоги, сюжет и так далее, сочинения писать по этому приходится. И вот действительно вопрос, да, ну ладно, Толстой, ну вот даже Достоевский, когда он был исключен из школьной программы в сталинские времена, вот такой мрачный вроде писатель считался, вот, ну, я соц своих, своих лет могу сказать, что Достоевского, да, многие заданы вопросы, ответы, но читать его можно только ну, в 40 лет, наверное. Тогда действительно вникаешь в сюжет, и понимаешь чего-то. А зачем школьников мучают? Потому что если не нагнетать литературу в школе вот, в виде Толстого, Достоевского, самых, наших самых серьезных классиков, просто в 40 лет никто не будет знать, что такие писатели есть, что их стоит читать. Поэтому терпите, дети, в вашем возрасте не очень интересно читать Толстого, Достоевского, а надо. До свидания.